направились все мы поехали далекие края отпуск военный наконец-то нам дали отпуск за 7 лет вот нам. в поезде, купейный вагон, вагон, вагон качаемся, мы за 7 лет первый раз поехали в далекое путешествие, ну как нам кажется, двое суток в ту сторону, двое суток в другую, Но тут у нас все, весь наш малый э, состав, в общем, первый раз в жизни едет в такое путешествие. Вот мы сейчас уже проходите уже 12 час вечера, как бы ночью уже. Вот уже уже час уже. Идем тоже уже спать надо. Мы сейчас все тут обработаем. Вот, Растелим и ляжем спать. На завтрашнее утро начнем показывать наше путешествие. мы едем, что мы делаем. Ну что, мы рады. Так что... Собрались, мы скажем, позже, мы будем ну, как бы потихонечку показывать, чтобы это было ну, как бы, таким чтобы это было интересно. Потому что после поезда нам еще придется ехать на машине еще какое-то время. Вот. Все, оставайтесь с нами. До, до новых встреч вообще. Палячка. Ну собственно и не потому что какая-то палячка, наша мама всегда так делала, когда мы ездили в нашем детстве дальнее путешествие. Доброе утро. Мы тут пытаемся на нашу приготовить. без э, золовых, таких штучек там всяких широко да? поэтому это да, классика жанра пытаюсь не намешать но правда поезд этот трясет немножко сейчас вот пока всем намешаешь уже обед придет уже, уже надо будет обед готовить она еще прилипает значит очень хороший момент и когда много народу мы взяли термос пустой я пошел в термос кипит вот и уже с него разливает очень удобно вот такой небольшой как бы лайфхак, что ли ну, сейчас все нарежу запарим и будем трапезничать вот скорость. Смотри, как поезд быстро разогнался. Мы едем сейчас по Новосибирской области, по краюшку. До станции Татарской. До первой крупной станции. Ну вот так. Что ж, путешествие продолжается. Мы уже посмотрели, где мы находимся. Вот. По времени. У нас карта есть. потом карту покажем обязательно. Пока природа ничем не отличается от нашей, такие же колки, такие же степи. Собственно, Вон пока, озера там. Ну там, да, вот кое где-то козьера попадаются, но пока, в общем, все. Все, как у нас. Потому что мы в дельте Енисея. Конечно. Ну ладно. До новых встреч. Смотрим тут у нас карта России огромная. Кстати, я думал, что ну я же давно в поездах не ездил. Думал, что вот я вот так вот сюда ее приклею. А потом, видишь, тут все смотрю, тут эти мягкие сидушечки, в общем, приклеивать некуда. Итак, значит, где мы едем? Вот он Барнаул, ну то есть это Алтайский край. Вот мы выехали за Алтайский край, и мы сейчас едем по Новосибирской области. Мы сейчас едем между Купино и Татарском. Вот где-то нам осталось час до Татарская ехать. Вот еще один полезный совет. Ну, чтобы было интересно, надо вот, вот, вот, брать с собой карту. Может быть, чуть поменьше, не знаю, она у такая большая. Даже тут немножко с Европой. Вот. Ну в принципе можно и такое или вот тут вот эти знаки как бы где-то без них ну, хотя тут вот обозначение тут написано вот. все и сейчас мы будем так постоянно смотреть потом после крупной татарской следующий у нас калачинск крупный ну и омск, омск тоже там вот. это вот мы проедем тут совсем немножко да получается а вот представляете, если, например, отсюда ехать, например, где вот у нас на Владивосток, вот он. Вот смотри, это, это, ой, ой, ой, ой, это сколько, как долго ехать, где вот она, железная дорога, ну вот она, Байкал огибает, вот так вот. Какие-то несколько дней ехать. это путешествие. Тут вот столько территории прям, надо же. Поэтому от одного края до другого не 6 километров, как в песне поется. Так что вот так вот. Мы периодически поглядываем Ну, тут крестики не будем ставить Портить карту Чтобы потом домой приедем, можем на стену повешать ее погладить. А пока это наша, наш путеводитель, так скажем Ну что, все, стоим тут на какой-то очередной станции Природа пока такая же, как у нас Собственно, ничем не отличается Поля, колки, те же цветочки камуши, какие-то болотцы небольшие, табуретки по, а он вот даже у людей уже сено вот собрали. И что интересно, ну, связь как -то.